Если статус у вашего «Авансового отчета» подготовлен и он проведен, о чем свидетельствует галочка в поле «Дата», то это значит, что нужно сдать документы по авансовому отчету в сервисный центр. Открываем документ. Сотрудники бухгалтерии поставили статус «Авансовому отчету» подготовлен. Это значит, что все данные по нему проверены. Но на всякий случай рекомендуем контрольно проверить FIU указанных руководителей в полях «Руководитель» и «Руководитель подразделения». Как узнать, правильно ли указано у вас руководитель? Если вам были выданы деньги под отчет для выполнения поручения, то в этих полях должно быть указано фию того человека, кто дал вам поручение. Если вам нужно вернуть деньги за прохождение медицинского осмотра или командировку, то в полях «Руководитель» и «Руководитель подразделения» должно быть указано фию руководителя структурного подразделения. ФИУ руководителя вы можете узнать у начальника своего отдела, или в приказе. Приказ о порядке выдачи денежных средств под отчет можно посмотреть, если нажать на кнопку «Справочная информация» и выбрать первый вариант. Порядок выдачи денежных средств под отчет. У вас откроется новая пустая страница в веб-браузере. Чтобы посмотреть документ приказа, нужно на вопрос ответить «Открыть». Через некоторое время откроется приказ. Список руководителей для структурных подразделений ТюмГУ есть в приказе в приложении номер 4. Если FIO в полях руководитель и руководитель подразделения указаны неправильно, то нужно отправить запрос на изменение, в котором в подробном описании нужно сказать о том, что нужно указать другое фио руководителя подразделения или руководителя учреждения. Как отправить запрос на изменение, вы сможете узнать из видео ⁇ Внесение изменений после отправки на проверку ⁇ Если в полях руководителя ничего не заполнено, то авансовый отчет все равно можно распечатать. Формируем печатную форму. Нажимаем кнопку «Печать» с изображением принтера и выбираем печатную форму. В печатной форме авансового отчета будет написана информация в соответствии с данными, указанными в электронном документе. Перед отправкой на принтер рекомендуется проверить расположение на странице – горизонтальное или вертикальное. Для этого открываем главное меню – желтый кругляшок с треугольником, направленным вниз. Выбираем пункт «Файл» – «Предварительный просмотр». Если лист располагается по вертикали, значит все хорошо. Если по горизонтали, то меняем ориентацию страницы. Закрываем предварительный просмотр с помощью крестика в правом верхнем углу. Нажимаем снова главное меню, выбираем пункт «Файл» — «Параметры страницы». В разделе «Ориентация» выбираем вариант «Портрет». Сохраняем настройки с помощью кнопки «Ок». Зайдем в предварительный просмотр и увидим, что печатная форма расположена по горизонтали. Чтобы распечатать печатную форму авансового отчета, нужно нажать в левом верхнем углу на кнопку «Главное меню», выбрать пункт «Файл» — «Печать». В левом верхнем углу откроется диалоговое окно печати, в котором нужно указать название принтера, на который будет произведена печать, и нажать кнопку «Печать». В случае, если у вас возникли какие-то проблемы с формированием печатной формы и ее печатью, посмотрите видео «Печать авансового отчета», и если вы не нашли случая описанного видео, то позвоните в сайт по номеру 597-777. Распечатанный и подписанный авансовый отчет сдается по адресу Симакова, 10, второй кабинет. Вместе с авансовым отчетом необходимо сдать все оригиналы документов и чеков, которые были прикреплены в электронной версии авансового отчета. Чеки необходимо прикрепить степлером к документу, либо приклеить на отдельный лист А4. Если вы не помните, какие документы прикрепляли в электронной версии документа, то вы можете вернуться в авансовый отчет, зайти в раздел «Каталог файлов» и посмотреть все документы, открыв их двойным щелчком левой кнопки мыши. Чтобы сдать документы с первого раза, пожалуйста, проверьте следующие моменты. Авансовый отчет распечатан и подписан подотчетным лицом в одном месте, в поле «Подотчетное лицо» в последнем листе документа, и «Руководителем» в двух местах, здесь вверху, рядом с полем «Руководитель учреждения», и здесь, в поле «Руководитель структурного подразделения». Вы взяли все оригиналы документов и чеков, которые были прикреплены в электронной версии авансового отчета. После того, как ваш авансовый отчет примут сотрудники сервисного центра, вам должны отдать квиток с распиской, а статус авансового отчета поменяется на «Принят».